In einem helle, das in bein, die foren... Подожди, а ты классный. Я нет, я ведущий. Что <laughs> говорите? Обзванивайте пол Москвы, говорите, слушай, лайкни меня, я сегодня на день рождения. У нас с Набережкиной. слушай, у тебя такие гости, ответственные, особенно вот этот столик, они уже все сидят стихи пишут. У меня к <музык> тебе. И сейчас грохнем все как один. Наш диджей включает хит Просто пойтесь с места Мы сейчас устроим такую небольшую битву хоров Мой, Мой адрес Мой адрес не дом и не улица Мой адрес сегодня такой Сникерсы, сникерсы, сникерсы. Да. я хочу с вами заранее попрощаться, потому что трезвыми мы с вами больше уже не увидимся. У вас в гостях самое эксклюзивное шоу нашей страны. Ивдаки мов шоу!